Мандилды, он знает, что такое боль. У мужчины усыхают обе почки. Ассалуму алейкум, братья и сестры. Этот случай произошел в Казахстане. Я считаю, что это очень поступок такой, прям необычный и даже героический. Мужчина ехал на рынок со своей женой. Воскресный день был. Вдруг они проезжают и прям видят, как горит какой-то Жигуль. Не могут понять, что происходит. И рядом народ везде ходит. И вроде как все смотрят, всем интересно. И он слышит, какие-то голоса доносятся оттуда. И не может понять, неужели в Жигули находятся какие-то люди. Он открывает двери своей машины, выходит и слышит детские голоса. Он бегом ринулся как туда. Вытащил одного малыша, у него уже волосы горели. А малышу, ну, два годика. А потом он прислушался и услышал, как девочка плачет. Он на ощупь, был дым, на ощупь взял эту девочку, вытащил руками, быстрее их к себе в машину, там, давай их подбадривать. Потом уже люди пришли, стали тушить этот «Жигуль» водой. В итоге никто не смог потушить, все отбежали, и как в голливудском фильме этот «Жигуль» взорвался. Ребят, ну я просто удивлен, мужик ехал, у него какое-то чувство прям было что надо вот бегом ринуться и спасти ее, то есть он успел это сделать если бы он не успел, то все бы там подзорвались бы и вообще ужас был бы в общем дети поступили в больницу слава богу они выздоровели мужик себе обпалил все руки частично даже инвалидом стал из-за этого я надеюсь, что эти детишки вырастут как-нибудь придут к этому спасителю и какой-нибудь от души доброе что-нибудь ему сделают, чтобы ему было приятно. Но я-то уверен, что он сделал это не чтобы ему там кто-то что-то дал за это. Он просто от души это сделал. Ребят, давайте брать пример с таких людей. Вот благодаря таким людям, если бы их было много, мир бы становился только лучше.